С тобою отрываться от земли хочу на сантиметр, вдыхать один и тот же воздух, ты рядом где-то, по вечерам мы слушаем фильмы о жизни, закрывая рты друг другу поцелуи. Мне, мне нравится терпеть твои капризы, так в кайф, когда ты улыбаешься, я самым счастливым стою. Мы самая красивая пара, не забывай. Ты в роли принцессы я в роли твоего парня люблю смотреть как открываются твои глаза как прячешься под одеяло ты от меня тебя так мало на расстоянии руки иди сюда я обниму и ты держи не отпускай секунды счастья дорожим малыш молчи ведь мы с тобою не спешим один карман для наших рук и да тепло а холод значит как-то рядом нет ее